Кардиозал это Зал, в котором расположены 4 беговых дорожки, 4 эллипсных тренажера, 4 велосипеда, 2 вертикальных и 2 из них горизонтальных. То есть как бы нагрузка перед силовыми нагрузками люди разогреваются в кардиозале. Но для некоторых категорий людей это является основным видом, то есть более старшего поколения уже не занимаются тяжелой атлетикой, тренажерами силовыми, то есть приходят в кардиозал. Но там требуется физкультурно-оздоровительный комплекс. Сегодня с коллегами это обсудили. Возможно, этот, этот проект и появится в областном центре Курской области. Основная задача сделать так, чтобы жители районных центров, жители районов не ощущали себя брошенными и в в таких условиях, когда исключительно дорожная работа выполняется в городе Курске и другие населенные пункты оставлены на второй, третий план, такого не должно произойти. Поэтому мы пошли на это решение и средства перераспределяются из областного дорожного фонда.